Здравствуйте, друзья! Многие из вас любят фиалки за их разнообразие расцветок и размеров, за их разнообразие форм. Но не в... И многие хотели бы завести их в доме, но не все умеют успешно размножать фиалки. Вот Я вчера посмотрела видео Елены Матвеевой о том, как получить детку за две... фиалки за две недели. И это вдохновило, это видео вдохновило меня на сегодняшнее. Я хочу рассказать, как это происходит. Не взмахом волшебной палочки, как Елена, а работой своих рук. Итак, приступим. Итак, приступим. У вас появилась красиво цветущая фиалка, и вы хотели бы развести, вырастить еще одну новую розетку чтобы подарить ее подруге или маме. вот Какой же листик выбрать? Вот у нас есть розетка. Видите? Какой же листик выбрать? Мы не берем ни в коем случае вот эти свежие листики, которые не достигли размера по сорту. Они очень молодые и вряд ли они укоренятся, больше всего, что они сгниют. А ваша розетка перестанет быть такой красивой. На многих, это очень молодая розетка, вот, а еще она не цвела. А вот на этой розетке посмотрим. Мы не берем листики самого нижнего ряда. Они обычно уже старенькие, вот, с желтизной. Также мы не берем поврежденные листики или механическое повреждение, или насекомыми поврежденные Обычно берем софта, вот этот ряд при пересадке, нижний ряд, мы убираем. А на размножение берем вот листики со второго снизу ряда. Они достаточно зрелые, взрослые, нормально укоренятся и дадут вам довольно-таки много деток. Мы принесли домой выбранный листик и хотим посадить. Ну, вы видите, какой длинный черешок. С таким длинным черешком Ваша фиалочка укоренится и очень долго будет сидеть в земле, в грунте и растить этот листик. Листик сам будет подрастать, блестеть. Но о детках он вряд ли подумает. Поэтому мы берем и или острым ножом, или так, надавив ногти, обламываем через шок. Оставляем 2-2,5 сантиметра. Вот, я оставила два, около 2 сантиметров и отставила в сторону, пусть он подсыхает, где-то 20-30 минут. Листик можно укоренять в воде, желательно брать кипяченую, или в грунте, какой же грунт нам подойдет. Вот это у меня верховой торт. Густый смешанный с перлитом. Приблизительно 60% торфа и 40% перлита. Можно брать 50 на 50. Но если вы разводите фиалки впервые, вам нужно посадить один, там, 10 листиков, то не стоит вам заморачиваться и искать где-то в продаже через интернет верховой торф. Проще всего купить обычный грунт для фиалок уже смешать с перлитом и укоренить растение вот я уже подготовила грунт он увлажнен смешан с перлитом тоже приблизительно 40 на 60 40 перлита 60 грунта наш листик подсох мы делаем небольшое углубление мы делаем небольшое углубление и высаживаем листик приблизительно на глубину около сантиметра Желательно его вот так под уголком высадить, чтобы он опирался, а стаканчик он будет более устойчиво держаться. И сегодня можно не поливать. Если у вас грунт хорошо влажный, мы не поливаем. Можно поставить, желательно поставить в тепличку. Это любая, любой контейнер прозрачный от сладостей или торта. И под хорошее освещение. Да. Вы смотрите меня сегодня, 23 декабря, и это не тот день, когда очень хорошо приживаются растения. Если вы поставите листик на подоконник без подсветки, больше всего, что ваш листик пропадет от того, что холод, холодный подоконник и также недостаточно света. Зимой мы можем раз, размножать фиалки только если... Ваши черенки находятся под освещением не менее 12 часов. Если у вас вот такая фиалка с прекрасной розеткой, и вы хотите ее размножить, то вам некогда взять этот листик или этот листик. Это будет испорчена ваша розетка вашего растения. Вот. Но можно взять, на молодой розетке можно взять ювенильный листик. Вот я сняла с этой фиалки снизу. Такие маленькие, недоразвитые листики. Это первые листики, которые были на деточке. И получила вот такие два. И получила две вот таки, два вот таких небольших черенка. Мы с этими черенками поступаем точно так же, как с черенками обычных листьев Укорачиваем их, оставляем где-то около двух сантиметров и подсушиваем. Вот я отломила эти черенки. Раньше в интернете очень модно было говорить, что надо срезать там косой срез делать, мол быстрее черенки укоренятся, больше деток дадут. Вот. потом стало модно обламывать эти черенки, независимо то, каким способом вы укорените, ой, вы укоротите эти черенки, или срезав очень острым чистым ножом, или просто Обломив черенки, обязательно укоренятся. Вот мы дали им подсохнуть, этим черенкам. И также, как и в прошлый раз, аккуратненько высаживаем в грунт и ставим листик в теплицу. Когда же наши черенки укоренятся? Елена Матвеева утверждает, что черенки укоренятся и дадут деток за две недели. Я с ней немножко не согласна. Для хорошего укоренения черенка нужно как минимум около трех недель. Вот, пожалуйста, 27-11 был посажен черенок ЭксАСАВ. Вот сегодня 23 декабря, прошло 4 недели. Вот такие корешки мы можем наблюдать. Деток пока не видно. И на другом черенке так же самое. Корневая прекрасная, прошло 4 недели. Но детки пока появляться не спешат. Пока черенок не путает корня, не освоит своими корешками вот весь этот субстрат, детки не появятся. Сейчас я вам покажу то же самое на другом примере. Вот другой пример. Рез вы можете видеть, что черенок освоил весь субстрат и даже вылез на поверхности. Это иногда бывает, если у вас черенки находятся в тепличке или в пакете. Влажность большая, и черенки осваивают не только субстрат, но вот так же вылазит на поверхность. Видите, как он освоил. И вот только сегодня я заметила микроскопическую детку. Вот она, зеленая точечка. Но это черенок, видите, 3-го, 11 20 сидит с 3 11 Больше месяца он здесь сидит. Вот так же. И также весь субстрат освоен, и корешки вылезли даже на поверхность. И только сейчас вот малюсенькая, малюсенькая-малюсенькая детка пошла. 3, 11, 20. Прошло, прошел месяц и 20 дней, прежде чем появилась маленькая детка. Но, возможно, появление детки и быстрее, если вы используете ювенильные листья. скоростное размножение фиалок. Вот шикарный маг. Дата 10, 11, 20. Сегодня 3 декабря. То есть прошло 23 дня. И обратите внимание видите, вот корешки. и вот идет детка через 23 дня все листики с корнями но главное вот она детка вот я посадила листики шикарного мака а вы шикарный мак и Ювенильные листики, видите, какие небольшие, они еще и подросли. Вот все три листика, все такие пестролистные, это да, все шикарный мак. И буквально, вот это было посажено 10, 11, 20, а 3 декабря, через 23 дня, я обнаружила эту детку. Конечно, она была совсем маленькая, но через 23 дня укорененный листик, плюс еще хотя бы такого размера детки, это, конечно, уже круто. Вот почему я часто сажаю винильные листики. На них появляется от одной до трех деток. Растень... Ну, листик их подращивает и погибает больше, не сможет он вырастить, но зато быстрее появятся детки. Если вы... ну, у вас есть только маленькая детка, маленькая растенница, и вы хотите снять ювенильные, детки, ювенильные листики, смело делайте это и вот так вот. Добрый день, друзья. Обычно через два месяца с момента постановки листика на укоренение, на детку, появляются маленькие деточки. Вот и я поставила листик в сердце матери 29 октября 2000 года на укоренение в надежде получить детки этой фиалочки. Но видите, сегодня у нас 12 января. И я вместо деток получила от листика три цветоносика. Один вот с таким спортовым цветочком. Второй цветоносик сам по себе темный. Наверное, листь и цветочек будет темный, как по сорту. Сердце матери это бордовые цветы с белым очертанием. очертанием. И вот третий цветоносик вот здесь спрятался. Деток пока нет. Я буду наблюдать, что получится. Вот и все на сегодня. Хорошего цветения. Вам здоровья и счастья. До свидания. До новых встреч.